И всем привет! С вами Богдан, и сейчас я вам покажу такие интересные клеоскрипты, а перед началом видео, я хочу чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, чем больше лайков, тем вы мотивируете меня делать топ 5 клеоскриптов. Погнали нахуй! Первое место это софт для КТАСАН Андрес, который позволяет управлять камерой, снимать видео, даже следить за игроками, что они делают. Чтобы включить его, прописываем кам, не в чате, и теперь вы можете делать все, что угодно. Переходим к следующему клею. Второе место. Метла. Данная клея является читерским скриптом, которая позволяет летать, рекомендую не ставить большую скорость. Так как вас может кикнуть из сервера, перейдем к саму кле, активации клея флешмоб, и теперь мы можем юзать ее на каптах, чтобы убежать от врага или залететь на крышу. На третье место я решил поставить клео стрельба машин. Кстати, этим клео скриптом можно разносить нуба RP сервера. Активации клея Alt плюс i и потом нажимаем правую кнопку мыши, и пизда всем, если вы хотите разнести нуба РП сервер, тогда качайте клея скрипты разносите всех. Четвертое место. Анимации лица. Это клея смешное, это не визуально, то есть, все будут видеть ваши баллы. Бля, это же смешно, я бы посмеялся в микрофон, но у меня его нет. Активация и спаса и выбираем цифры. Пятое место. Я не знаю для чего оно вам пригодится, но на примере этим клея можно сбивать анимку на капте. Чтобы включить нажимаем Alt, плюс 2. Надеюсь вам понравилось видео, все эти клея я искал весь день, думаю вы поставите мне лайк и подпишитесь. Всем пока.